Mm-hmm. Канадский стартап Кэшто решил кардинально изменить представление о зубочистке и сделать ее самостоятельным элементом пищевой индустрии. Зубочистка Кэшто планирует завоевать мир не только дизайном, но и необычными вкусами. Изысканный неординарный двойной вкус создан исключительно на основе натуральных ингредиентов. Зубочистка пропитана стойким ароматом, а наконечник – измельченными в пудру частицами. Зубочистки Кэшто представлены в 10 вкусовых комбинациях, тщательно подобранных для дуэтов – острый перец и мед, бекон и клен, малина и васаби, маринованные огурец и горчица, корневое пиво и пихта, имбирь и ананас, зефир и табак, саке и черника, кумкват и свекла, базилик и клубника.